Yeah. Спросите почему? А я вам отвечу: Потому что призовой фонд появился в этом турнире благодаря Фросе 47 Пеликанову, Найт Мэру, Вендетти и Катуп Янчуге. Ребята устроили девчонкам не просто праздничный турнир, так еще и при этом плюшечки за первые три места. И вот уже тигрицы. Забрали свое э, призовое третье место и получили за него свои привилегии. Сейчас проигравшая команда в этом Best of 3 противостоянии получит привилегии спонсора каждой девочки на 2 месяца и два стикер пака каждый на выбор. Ну а победители это просто сок, дамы и господа. Победители получают привилегии спонсора на 3 месяца каждая. Заказ сета роллов с доставкой на дом каждый. Или же 1000 рублей переводом на банковскую карту, а также три стикер пака для каждой для каждой девушки, которая займет первое место в этом турнире. Ну, а у нас порезались команды и поменялись местами. Состав Girl Power не поменялся. Незабудка представим Кисарава, Рыблис и Милф. Ну, а Стрэнджерс, они же э, незнакомки. Это Белка, Алекса, Соне, Марина, 23 и Dead Down. Удачи командам. Победит сильнейший, опять же, повторюсь. Всем, всем приятного просмотра. Это что касается зрителей. Итак, 2 хп остается у представим. Здесь агрессия от Алекса на лифтах. Хорошая, надо признать, агрессия. Но энтри-фраг за Иблис. Второй фраг также за ней. Но Регина сегодня она, понимаете, а зверин съела, видимо, перед матчем. Убивает Иблис и не попадает под размен. Белка. Ничего себе десант Минус незабудка Киса и Милф остаются против Белочки и э, Регины Но Белочку убивают Регина Остается последнего Регина Сразу попадает сопернице в голову И здесь И здесь как вот вы видели, да? Милф вступает в перестрелочку Милфа, будем называть Милфа Вступает в перестрелочку со своей соперницей И в этот же момент Просто синхронно Киса Врывается в эту перестрелку Опять же, чтобы забрать максимум шансов на победу в перепалке у своей соперницы тактично девчонки подходят к турниру. За это им и респект. На на табло становится счет 1-0 в пользу Girl Power. Счет открывают именно они. Однако, однако, зачем-то на поджим отправляется представим. И именно там и погибает. Вот докуда успела добежать, там и лежит, теперь отдыхает. Но проблема. Вся заключается в том, что это не команды, которые обыгрывали Girl Power до этого. Тут уже не проедет, типа, вот так сыграть, знаете, на расслабоне 16 на 1, там 16-2, что-то вроде вот такого. Не, здесь такого не будет. Strangers сильная команда, и с ними хочешь не хочешь, а нужно будет считаться. 1-1. Экономический раунд забирают себе э, коллектив знакомки но опять же вспоминаем цитату александры которая вчера сказала что у девочек на мираже атака сильнее вот не глобально а у девочек атака сильнее вот тут дамы и господа от этого момента и нужно вести отсчет <laughs> что называется поэтому относительно этого матча странджерс то находится на самом деле в сильной стороне а не коллектив girl power Врыв на Б Врыв на Б удерживать некому Абсолютно вообще никого из команды Girl Power на споте Б нет Ну и все, кто будут сейчас приходить на ретейк Естественно, будут погибать С огромной долей вероятности Где-то, конечно, какие-то перестрелки Вот как, например, это будет выиграно Минус от Иблис Ну хорошо, МП-шка попадает в руки Но реализация этой МП-шки Это тоже такое себе дельце Белка, минус Иблис И попытка от Кисы поставить дальний минус Прям вообще через полкарты но, конечно, попытка, малость, не самая успешная. Дэддаун минус незабудка. И Кису, конечно, тоже расстреливают. 2-1. Найтмейр пишет. Интересно, кто же победит? Я свято верю, что победит достойнейшая команда. И, конечно же, самая сильная команда этого турнира. А по-другому быть не может. Потому что победитель, победителем станет та команда, которая на своем пути не остановилась ни при чем. И не проиграли никому. <с> Закон. Закон джунглей, он такой. Да? А представим минус с дигла в голову белочки. Киса еще успевает забрать регину, но Алекса отвечает минусом по киске. И теперь у нас 3 в 4 с перевесом за атакующей стороной позиционным. Но при этом, при всем численном перевесте на стороне команды Girl Power, был до минуса от Dead Down. Иблис погибает. То после этого минус. Ничего себе. Ничего себе. Ничего себе. Представим, разносят своих соперниц. Один хп у Алексы. Ну, Алекса. Ну, миленькая. Ну что ж такое произошло-то? Как же это могло быть? Почему не последовало минуса? 2-2. Вот видите, интерес к матчу нарастает прям с самого-самого-самого начала матча. Потому что уже даже здесь. Пистолетка, не пистолетка, а абсолютно по барабану. Интрига. Прям сходу. Команды разменялись экономическими раундами. Girl Power сейчас забрали раунд на пистолетах. Перед этим незнакомки забрали раунд на пистолетах. А вот и все. Этого достаточно, чтобы понимать. Что однозначно предсказать итог карты Мираж точно не получится Ну и также под запись, наверное, хочется напомнить вам, дамы и господа Что три карты будет разыгрываться в случае, если счет по первым двум будет 1-1 Разглядывают друг друга девчонки Дед Даун, что-то у Дед Дауна проблемы <laughs> Конечно проблемы, он же Даун, да? А, ладно, минутка неудачного юмора Киса минус Алекса Попытка захода Бесподобная флеша сейчас просто прилетела. Кто ее бросил, Белка? Так, Регина там уже была. Да, Белка. Белка кинула просто ювелирнейшую. Ха-ха, ха ха ха, замечательная флешка. Регина, смотри, как что делает, а? Смотри, что делает. Но не хватает Регине и в этот раз. Усидчивости или АИМа, я уж не знаю чего точно. Но перестрелять огромную пачку соперниц не удается. Хотя я напомню про вкуснячий челлендж, которым занимается Александра. Да? Александра занимается у нас чем? Она готова приобрести пиццу для Регины, если она сделает эйс. Но она не сделала пока что эйс ни разу за все матчи, которые отыгрывала. Регина... Я за вас болею, в плане, что я хочу, чтобы вы получили пиццу. Я не буду болеть за вашу победу, но эйс я вам желаю. Всем вообще желаю поб... победы. Ну вот, кстати, первый минус на пути к эйсу-то, в общем-то, есть. Иблис взрывается в окне. Сегодня много минусов с хаешек прилетает. Я же говорю, девчонки сегодня агрессивно собраны и бросаются хаешками не хуже, чем настоящие военные. А Милфа убивает Марину. Разменный минус за гибель опорника на меду. Это, конечно, всегда замечательно, да. В любом случае, контроль меда очень важен для обеих команд. И тут на шифте, аккуратненько Алекса успевает прошмыгнуть. Успевает прошмыгнуть, только нет... И вообще нет никакого смысла. Представим три минуса и один минус от кисы. Нет никакого смысла в том, что удалось прошмыгнуть через парапет на зигзаг. Блин. А так... Хотелось бы увидеть какую-то диверсию. Но не до диверсии нам сегодня. Точка А. Вот прям незамедлительно команда незнакомок отправляется на точку А. Под яму, под ковры, куда угодно. Куда угодно хочу заметить Но не на мидл и точку б То есть тут уже не будет никаких стяжек-перетяжек Они во всяком случае нелогичны Блин, но мы же помним, что играют девчонки И они могут в теории сделать перетяжку Потому что они девчонки Но Милфа делает этот рефраг, забирая Алексу А следом еще и второй Ой-ой-ой, ни хрена себе Милфа Вырубила Просто четверку соперниц И теперь это шанс для Регины сделать эйс Получится ли Как раз соперниц 5 Первая уже отдыхает. Все. Столько первая и отдыхает, Регина снова без эйса. И как следствие без пиццы. 5-2. Girl Power. Показывают, насколько они действительно Power. Ну, опять же, справедливости ради лично я все-таки буду давить на то, что команда Girl Power сейчас играет в сильной стороне. Кто бы чтоб ни говорил, оборона. Давайте скажем так, юридически, да? Она, она сильная сторона, кто бы, опять же, не говорил, что там это девчонки, не девчонки. А, на карте Мираж, на любую ключевую позицию а, на карте, всегда игрок обороны успевает раньше, чем игрок атаки. Не может быть атака сильнее на Мираже, априори. Но это не так важно, важно, что... У девочек, опять же, свой подход, да? Они не сильно где-то вписываются в тайминги. Они считают, что можно пойти вот, вот туда просто. <с> Несмотря какой у нас там ближний респаун или дальний, просто можно пойти туда. Иблис. Парадоксально, нос. 500 патронов не удается убить Алексу. И в результате обидная гибель. Минус в коннекторе. Размены. Незабудка. Бомба-то на точке Б. Вот такие приколы. Ну что, стоп. ХП против 13. Конечно, неприятно то, что нет дефьюз китов. И очень неприятно. Надо Нет, надо доставать нож и бежать только с ножом. Тратятся драгоценные секунды. У Дед дауна 13 хп. Шифтить вообще нельзя на действие. Остается 5 секунд. Все, теперь можно уже констатировать факт. Команда Girl Power проиграли этот раунд. Потому что, ну, банально тупо не хватает времени ни на что. Вы. и ах. Зачем только незабудка такой кросс намотала с точки А на точку Б, чтобы просто взорваться? Можно было уж тогда и не уходить. Просто хотя бы Эмочку спасла. 5-3. Ё-моё, привет всем ребят. До сих пор стримите? Органи КС. Приветствую, конечно, стримим. А как же нет? Как же нет? У девочек есть ответ на все вопросы. Ой, все. Но этот, кстати, ответ, он понимаешь, он не контрится, Юр. Его невозможно законтрить априори. Девочки просто утверди... в утвердительной форме скажут: ой, все, я захотела, вот и пошла. Как бы и на этом. И на этом ГГ Кстати, поздравляю всех женщин с приближающимся праздником В очередной раз присоединяюсь К поздравлениям Сам я, кстати, еще никого не поздравлял Но зато постоянно присоединяюсь Но, конечно же, в конце трансляции Естественно, пару слов по поводу 8 марта Я, конечно, обязан буду вкинуть И поздравить девчат Поэтому сделаю это вот аккурат после финала Подведу черту Регина, соберись, пишет Зена Посмотрим, соберется ли. Пока что снайперская винтовка отрабатывает по позиции Марина и Марина погибает. При этом и Блис тоже погибает. В общем-то, та самая снайперская винтовка... Уходит отдыхать, Регина. Минус в коннектор. Попытка забрать вторую соперницу. Соперница убегает. Регина недовольна. Очевидно, Регине такой расклад вещей не понравился, потому что она хочет сделать. Эй, спицца же всем нужна. Ну, ну что вы? Ладно. Конечно, не пицца всем нужна, всем нужна победа. Очевидно, что турнир проводится для того, чтобы кто-то побеждал, кто-то проигрывал. И все хотят побеждать. Милфа! Эх, не незабудка. Не успевает сделать минус. Бомба в результате встает. И теперь уже позиционный перевес уходит на сторону команды Strangers. Эээ... Вот те самые тайминги. Она такая вышла, да? Смотрит в щелку. Ага, соперница стоит. Но стрелять я в нее пока не буду. Пусть бомбу поставит, а потом я ее застрелю. Солидарность какая-то, да? Женская такая, типа. Ну, что я ей буду мешать? Пусть поставит. 5-4. Александр, спасибо тебе, как всегда, за твой труд. Девочкам за зрелищную игру. Еще после новогоднего турика стал поклонником женского КС. Всем хорошего настроения, приятной игры. Увидимся. Радо, удачи вам во всех ваших начинаниях. Возвращайтесь и приходите почаще. Очень рад э, комментировать и работать для таких людей, как вы. Так сказать, благодарная аудитория. Регина Саша Оля, вы лучшие, пишет Зена по-прежнему. Вот, вот так вот. Теперь к Регине уже добавилось еще два имени. Алекса! Минусы Блиса и Милфа. Незабудка пытается ответить, забирая дедауна Но, как вы понимаете, фраги-то делала Алекса. То есть, выход на точку Б, по сути, продолжается. И остановить его уже, видимо, никто не сможет. Ну, разве что только Киса, которая забирает Алексу. Слышит приближающуюся Марину, убивает и ее. Но информация по Регине была достаточно исчерпывающей. Она находилась на коврах. В общем-то, до сих пор еще стих не спрыгнул. Ай, -а -а -а, Регина ставит хедшот в голову Кисе Завру. прошу прощения. Кисе Завру. Господи. Ну, это понятно, да, все. Поехал. Крышняк начал сносить. И пауза от Girl Пауэр. Ждем. Ждем, дорогие друзья. Регина лучшая вновь скандирует с твича. Ну, а почему... Нет, действительно, Регина сейчас затащила раунд. Весьма важный с экономической точки зрения для своего коллектива. У girl power, что там сейчас будет по девайсам, скорее всего, ничего. И поэтому тут, в общем-то, раунд действительно был важен. Потому что если бы герлы выиграли бы этот раунд... Тогда все получилось бы у них, ну, относительно неплохо. Сейчас, как минимум, был бы полноценный девайсный. Может, да, немножко ущемленный из-за частоты гибелей команды Girl Power. Там погибало достаточно много девчонок в предыдущем раунде. Но, так или иначе, закупаться было бы все-таки попроще. Теперь же за поражение дали меньше денег, а уже о полноценном девайсном говорить здесь, я думаю, не следует. Пауза закончилась. Следующая пауза не берется. Для чего она вообще бралась, в общем-то, для меня загадка. Ну, кто-то что-то все-таки купил. Вот Тут, как бы вопрос: осмысленная ли эта покупка была, или это только потому, что. Ой, все. Типа, не покупайте девайсы, да. А, потому что девайсы а, нарушат вам сейчас экономику. Ой, все. Все. Купим девайсы и все. Пять калашей против частичного боя опять же, у игроков команды Герл Power. Вопрос касаемо арморов. Стоит там, конечно, гораздо более остро. Милфа расстреливает Марину в спину. И минус от представим. Но Энтри, тем не менее, за Алексей. А этот Энтри фраг был сделан на точке А. Которую успешно Герл power потеряли. Бомба устанавливается. Регина под дымы. Все красиво в духе каких-нибудь прям реально киберкотлет. Милфа последняя. Ну, раунды из Коннектора, я обычно говорю, не выигрываются. В очередной раз, к сожалению, я оказываюсь прав. И таким образом коллектив незнакомки вырывается вперед. Пока что только на один матчпоинт, но... Это уже тревожные звоночки для Girl Power. Как я сказал в самом начале, это две самые сильные команды. Здесь нельзя ни в коем случае недооценивать соперника, и каждый раунд нужно проводить, ну, прям максимально сыграно, собрано, и надо прям понимать, э -э, что здесь делать. У девушек тоже такие модельки, или они, скорее всего, играют на стандартных? Они играют на фасткапе, там по умолчанию стандартные модели. Но если ты зайдешь на сервер, там это какие-то спонсорские модели какие-то, какие-то, короче, есть. Или женские модели. В общем, точно не знаю, но это модели с официального сервера женский эпицентр. Ссылочка в описании. А, Girl Power пытаются выбить своих соперниц. И пока что Иблис помогает своей команде слегка преуспеть. Ой, какая хаешка-то, елки-палки! Соне, Регина. Одна против троих. В ухо стреляют, Регина! Регине разрядили в бочину просто целый рожок с калаша. Но Регина не моргнула ни глазом вообще. Ну, просто потому что пули в нее не попадали, хотя странно, она же должна была слышать момент, что в нее стреляют сбоку-то. Что-то Регина растерялась. 6-6. Тревожные звоночки, предлагаю пока отложить в сторону. Потому что здесь уже теперь тревожного чуть-чуть меньше все-таки становится. Опираясь на то, что экономику спасли. И это хорошо для обороны. А вот у атаки теперь тоже, опять же, не все супер гуд. Хотя нет. Калаши все-таки у всех в достатке. Просто девчонки предпочли побегать с пистолетами в руках. И тем самым не показали нам, что купили калаши. Но там 5 калашей. Бай опасный. А Иблис тем временем уже урабатывает Марину. Ужасное начало, к сожалению. К величайшему сожалению. В очередной раз... С центрифрага начали герл пауэр. Хотя, если здесь посчитать, мне кажется, с центрифрага чаще начинает именно коллектив незнакомки. Накидываются флешечки, такие очень интересные. Но, представим, работает под эти флешки замечательно. Однако Регину остановить не удается. Но установи... остановили, зато всех кроме Регины. Как бы... Вот и все. Остановили всех кроме Регины, и этого достаточно. 56% здоровья у... Надежды команды незнакомки. И едва ли еще и незабудку не удается убрать, потому что соперницы опять стояли в линию. Но повезло, что Регина была не сотая. КП было немного, и поэтому перестрелку она проиграла. Но в перспективе сейчас Girl Power могли бы дойти до очень тяжелого момента. У Регины еще будет время отомстить за ее ушко. Вряд ли, если на ушко медведь наступил. Ха -ха, сильно. Сильное заявление, проверять я его, конечно же, не буду. Но у нас тем временем начинается еще один раунд. Иблис минус Алекса. Вот, кстати, очередной раунд, в котором Girl Power начинает с энтрифрага. И снова нет размена. Снова нет гранат на мидл. Почему-то постоянно излюбленной стратегией команды незнакомки является просто выйти на мидл. Ну, хотя бы дыма, хотя бы один положили, бы, что ли. Девчонки, ну нельзя так все-таки. Ну, дымыш не зря придумали. Вот Регина бомбу даже не ставила, пока дым не кинула. Вдумайтесь. То есть дым... дымами надо пользоваться. Дымами. да минус один и все. И дальше Милфа уничтожает Милфа. Уничтожает все. Просто все. 8-6. Лишние слова здесь не нужны. Вот он, итоговый счет первой половины, дамы и господа. Ну, на данный момент, до начала последнего раунда. Ознакомьтесь, посмотрите. Ой, извините, господи, я не, не тем раунды прибавляю. Это тормоз, тормоз, тормоз. Все, извините. Извините, большое спасибо, да. Большое спасибо, ребята, увидел. Увидел. Все. Я говорю, я просто приобрел себе клавиатуру. Короче, ну как приобрел себе клавиатуру Моя супруга, горячо любимая, подарила мне клавиатуру на 23 февраля И немножечко по-другому она теперь лежит на столе И я путаюсь постоянно, блин, в кнопках Плюс это финал Плюс это уже четвертая карта на сегодня Короче, я уже просто начал, на самом деле, порядком уставать, а... Касаемо того, что клава пока что еще не очень удобна. Я к ней не привык. Вы можете заметить по предыдущим картам. Я постоянно мимо клавиш промахиваюсь. Деддаун. Хэдшотище. Минус от Регины. И 3 в 2. Пытаются сейчас в меньшинстве незнакомки затащить до 8-7. И слишком широкий мув от Регины. Увы. Увы, но мимо. 9-6. Сейчас бы накрутил <смех> с победу, жулик. Да ладно вам, ну чё вы, не, не, не, не. категорически не хотел никому ничего подкручивать. <смех> Все, Нор, понимаем. Спасибо большое, спасибо за понимание, ребят. Ну а сейчас начинается вторая половина. Луз минимум имеется. В теории, если пистолетку незнакомки выиграют, то можно даже понадеяться на 9-9. Дождалась Милфа, пока ей хаешка под ноги прям прилетит. Но справилась. Справилась, пережила ее. Энтрифраг от Иблис. Открывашечка своих соперников прям постоянно энтрифраги какие-то выписывает. А сейчас еще и Регину не оставляет в живых. Минус от Кисы. И Алекса с Мариной остаются в паре. Марину расстреливают. Как-то я только ее переключил. Ее убили. Классика. Классика, нормально. Алекса. Ну, бомба, конечно, поставлена на точке Б. Надо понимать, да? Нет, на точке А! Лол! Вот они, непредсказуемые девчонки! Открыли точку Б, а бомбу все равно на А поставили. Ну как, блин? <связать> Жесть какая-то. 10-6. Сверхнепредсказуемые дамочки делают сверхнепредсказуемые вещи. Настолько непредсказуемые, что даже, в общем-то, и сами, наверное, порой удивляются тому, что делают. Интересная игра даже для меня привереда Вот я здесь, кстати, не увидел сообщения от Юры Согласен, игра действительно очень интересная Force Buy от э, незнакомок Но вот тут, конечно, я Вынужден напомнить, что это не Counter-Strike Global Offensive И здесь немножечко С экономикой дела не так обстоят И форс Buy на втором раунде Практически лишен смысла По большей степени Но, конечно, все будет зависеть от Girl Power, которые будут выходить или не будут Ой, не чекают Они не чекают, да да он... Да, боже мой, ничего себе! Вот это просто achievement unlocked выживший. Очень долго жила для такой позиции, но, к сожалению, не реализовала ее ни на один фраг. Алекса и Марина вновь, как и в предыдущем раунде. Марина на всех прям парусах несется выбивать соперниц. И, к сожалению... Нет. 11-6. Деньгами начинаются теперь трудности у незнакомых. И эти трудности они организовали, положа руку на сердце, в общем-то, сами себе. Потому что в предыдущем раунде они закупились, не дали экономике восстановиться. Теперь она опять недовосстановленная. Они опять, ну, купили, правда, одну МПшку, да, в этот раз только белка. То есть это по большей степени экономический раунд, наверное, первый. Первый экономический раунд за весь турнир. Девчонки, как я уже много раз говорил, не очень любят экономические раунды. Но вот сейчас... Почему-то они все-таки решили его сделать Единственная МПшка, которая была куплена Была в руках Белки И Белку, кстати, убили как раз-таки самый первый Далее падают Алекса и Марина Ну, Регина Регина не стала падать за своими подружайками, так скажем А вот Дедаун тоже, кстати, отказывается от таких перспектив На двоих 98% КП И минус Регина и минус деддаун, ну как-то слишком быстро и слишком просто Здесь самый важный, как я считаю, важный момент Вообще он важен для любой карты Для любой Сань, загугли ибли с узбекского на русский, вообще офигеете Ну это же там что-то дьявол, да, если я не ошибаюсь Демон, кажется, да <coughs> Это же, ну... Это я, я в курсе этой темы то есть, во-первых, я не первый раз вижу я никнейм, а во-вторых, я всяческими историями, демонологиями в свое время, в общем, увлекался, и поэтому э, наслышан. Наслышан о том, как Дед Даун умеет принимать точку Б. Просто два берста, и нет больше никого в опасной близости с этой точкой. Киса и Иблис. Ну, давайте смотреть, что там демон-то, затащит или не затащит. Девочка-демон. Я думаю, полицейского с рублевки многие смотрели. Вот девочка-демон, как раз. Ну что, проход на Б через зигзаг, под шумок. И при этом киса почему-то идет девочки непонятные и неоднозначные, и неочевидные. Какого хрена киса-то в коннектор пошла? Еще и с бомбой. Ладно, 4 в 1 ситуация, конечно, для ИБС неприятная, но с такими хедшотами, знаете ли, можно было на что-то надеяться. Но не надо забывать, что у незнакомых есть Регина, и самая Регина как бы такие раунды не отдает. А вот это поворот, вот это поворотще. Doom my doom, doom my doom. 400 рублей. Strangers вперед. Всем хорошего вечера. Пишет doom my doom. Многоуважаемый, спасибо вам большое за донат Прежде всего, конечно же, и вам тоже Хорошего вечера и приятного просмотра Ну, вы здесь на трансляции уже давно Поэтому, раз вы до сих пор не ушли, значит, вам нравится Бредятина, которую я извергаю в микрофон Периодически И я очень доволен, что вам нравится 12-7 Команды продолжают Бороться, борьба непростая 5 матчпоинтов разницы И учитывая, опять-таки, информацию, которую мне Говорила Александра что у девочек на Мираже так сильнее. Поэтому у Стрэнджерс могут быть сейчас действительно проблемы. Могут быть, но это не означает, что будут. Иблис минус со снайперской винтовки, минус от Милфы и деддаун где-то там э вдали родной Техас. Э где-то там на КТ-респауне с 74 э хелспоинтами забирает незабудку. Но сможет ли забрать еще трех оппоненток? Мне кажется, это не очень просто будет. Но оппонентки, кстати, заметьте, на точку А в этот раз все-таки решили не идти. Представим. Распрыгивается на точке и устанавливает там бомбу. Ну, а, собственно, деддаун, естественно, сейчас будут ждать. Понятно, что это точка Б. И понятно, что Милфа сейчас эту штуку всю завершает. Вот так. Аккуратно в макушечку. Хороший прицельный выстрел. Тринадцатый раунд за командой Girl Power. Напоминаю, что это первая карта. К сожалению, чей пик я на данный момент сказать не могу. Вторая карта кэш. Чей пик тоже не могу сказать. Третья карта, если она понадобится, это Тускан. Но, опять же, нужно сначала выиграть э, каждой команде по одной карте. Чтобы мы увидели Тускан. Кнайф, можешь меня поздравить? Я вырос, был в тео, -Тео теперь в Содах. Ух, ничего себе. Тамерлан, поздравляю. Это действительно хороший рост с точки зрения командного игрока Команду поменял одного уровня Прям на кардинально отменяю Отличающийся другой Минус от Иблиса со снайперской винтовки Минус от Представим И ответка поехала от команды Стрэнджерс Правда, ответка закончилась весьма-весьма быстро. Алекса и Регина вдвоем. И эта связка, я хочу заметить, чертовски опасная. Девчонки, ну, вот, во всяком случае, Алекса и Регина зарекомендовали себя как хорошие пострелушки-хохотушки. Но теперь после размена Алекса остается один на один с Иблис. И для снайперши команды Girl Power... Не самое простое время настало Потому что я бы лично, наверное, все-таки рекомендовал Девайс поменять на М, которая лежит спереди Но Чем черт не шутит Не поняла, что соперница находится за ящиками Но смена девайса и хедшот от Алекса. Ну, очевидно, конечно, опять-таки Технически выигранная позиция для Алексы Ой, простите, 13-8. Технически выигранная позиция для Алекса. но тут просто нужно было не промахнуться, как говорится. Ну, она не промахнулась, то есть, опять же, все выполнено чисто. Позиционно ошибочно было сыграно командой Girl Power. В общем-то, за это и поплатились, потому что почему-то бомба где-то там вышла и не вышла. А Снайпер опять-таки действовала в соло, то есть Иблис играла в одну на миду, все остальные выходили на точку А. И вот если бы было бы звено, которое играло вместе бы с Иблис, тогда можно было бы надеяться на победу в раунде, потому что она бы с коннектора заходила не одна. Деддаун минус Иблис. Представим, забирает Деддауна и 3 в 4 с перевесом небольшим, но все-таки перевесом за командой Girl Пауэр. Ну, правда, этот перевес уже, как вы можете заметить, нивелирован. Милфа ждет в зигзаге соперницу и... Ну какие тайминги? Опять и отворачивается, как только надо было стрелять. Ну, выигрывает перестрелку с Белкой. Алекса погибает от рук. Я не успел понять, кого. представим, Ну, там просто даблкил. представим, поэтому неважно. 14-8. Зона из Рамштайн. Да. С Випкой играла вроде как. Так, я ее на про мясо видел. Так, зона с паблика про мясо, да? А, ой, а, блин. Регина на каких пабликах только не играла. Я же говорю, это самое медийное лицо. Она много где играла. Ну, такая как бы. Девочка большой-большой молодец. И играет для девочки очень хорошо. И еще и везде играет. У нее много подружек, много знакомых. В общем, ее много кто знает. Алекса Минус с Хаешки. Я же говорю, сегодня просто день взрывов. Бомбардировки во всех играх от всех команд. И минус от кисы. Прошу прощения, минус по кисе. Как раз-таки на хаешке она и подорвалась. Минус от иблис. Дед... Дау! Ой, нифига себе! Вот так закрывается выход на экономическом раунде против калашей. Пакуем чемоданы и валим. Ну, два в два. Дед Даун, конечно, представляет слишком большую опасность для команды Геро Power. Ее прям нужно тушить всем составом. Иначе она... Вместе с Региной и Алексой э, прям... Уж простите, что я не, не приписал к этому списку Белочку и Марину. Но они реально объективно играют чуть-чуть послабее. Ну, а сейчас девайс просто у Белочки, вы видели, да, дробовик. И, блин, минус дед Дауна. вот теперь Белке предстоит тащить очень непростой раунд, где она одна против двоих. Ну, а диффуза есть. Это уже большой плюс. Удается забрать незабудку, но 10 хп. Одной пули, по сути, Иблис будет достаточно для... Блин, вот так только девчонки умеют открываться! Реально просто только девчонки! На картах из-за угла! Блин! Это настолько смешно и мило, что я вот реально... ты когда Вот я с точки зрения комментатора, когда я комментирую действия каких-то пацанов, которые играют в КС... Ну, я практически никаким действием не удивляюсь. Но, девчонки, раунд от раунда просто постоянно что-то новое вижу. Насколько же этот КС многогранен. Вот тот КС, который делают именно девочки. Даун полностью предоставляет всем игрокам Counter-Strike. ух ничего себе. Милс! Минус от Милфы по белке, а это между про... ой ой ой ой, -ой. А это, между прочим, 15-8 было, дорогие друзья, как бы матчпоинт. Деддаун минус Иблес подбирает девайс, но надо сделать эйс. Надо де... Заканчивать с патроны у Милфы, лол. Что это было? 60% хп чуть больше, 67 у Деддаун. Еще один минус... Уже три фрага сделаны, слышит топот сзади, и это представим, и это ГГ на первой карте, дорогие друзья. 16-8, команда Girl Power выигрывает карту Мираж И не знаю, зачем девчонки вышли с сервера, ведь игра продолжится именно на этом же сервере, с него можно было не выходить. Но следующая карта Кэш, она будет запущена через несколько минут. Так, простите, 1-0 получается счет. Где у меня 1-0? Вот у меня 1-0. И карта кэш на задней.